Мы сегодня в гостях В междисциплинарном центре реабилитации С нами беседует Врач-реабилитолог Василий купейчик У меня один вопрос Такой важный Очень многие люди, которые подписаны на инсультблог И читают его Они спрашивают Как бороться со спастикой? Я думаю, что Вопрос, ответ на этот вопрос он будет такой многогранный потому что я попробую осветить вообще всю проблему люди испы испытывают проблемы связанные со спастикой наиболее часто это либо боль либо повышенный тонус который мешает им пользоваться конечностью, и они хотят с этим что то сделать Индустрия же рождает на каждый спрос свое предложение. Поэтому э, ну, российская индустрия, она пестрит огромным количеством специалистов и предлагаемых технологий для решения проблем с пастичностью. Однако, э, по моему мнению, ну, по, по наблюдениям, по статистическим исследованиям, э, часть... Большая часть этих исследований, этих, этих процедур, которые предлагаются, она несет, скорее, симптоматическую такую логику. То есть она решает локально на некоторое время проблему с пастикой, а потом эта проблема возвращается снова. Почему так возникает? Ну, так возникает, потому что центральная нервная система устроена таким образом, что для того, чтобы как-то скомпенсировать случившийся дефект, я вот простым таким утрированным языком объясняю, значит она делает эту конечность, повышает в ней тонус. Приведу пример. После инсульта у человека ослаб контроль за конечностью, например, да, на одной стороне, например, слева. И его мозг размышляет следующим образом. Я теперь конечность контролировать не могу, все движения селективно, да, тонкие движения. Поэтому мне, например, надо из ноги сделать клюшку, для того, чтобы она несла хоть какую-то опору. Потому что если я из нее тонус полностью уберу, она будет как макарона. На макарону нельзя встать, перенести массу тела. Поэтому пусть она будет как клюшка, прямая, в тонусе, в таком напряженном да, конечности, но он криво-косо, человек из пункта А в пункт Б дойдет, решит задачу. В отношении руки, например, это имеет не такую, скажем так, удобную. Этот принцип центральной нервной системы, он выглядит обычно менее удобно, потому что рука в тонусе значительно сильно, сильнее теряет в своей функции, чем нога. Ну, потому что рука тонкий инструмент, ногами не играют на пианино и не рисуют картины. А вот рука и огромный участок мозга отвечает за движение в руке. Это тонкий инструмент. Поэтому Люди пытаются справиться с этой спастикой, и на сегодняшний день медицина предлагает для того, чтобы справиться со спастикой, ряд каких-то мероприятий. Наиболее изученные и наиболее часто используемые истории ⁇ это ботулинотерапия. То есть это взять и парализовать буквально через специальные лекарства какие-то мышцы для того, чтобы получить ослабление тонуса в конечности. Мне не нравится общий подход к тому, как я вижу, устроена ботулинотерапия. То есть обычно человек приезжает в реабилитационный центр, им там занимаются и на ход ноги, на дорожку делает ботулинотерапию, эффект которой разовьется уже дома и логика подсказывала бы о том, что нужно сделать это до попадание в реабилитационный центр для того, чтобы эффект, который возникнет от ботулинотерапии, использовать в ходе реабилитации, а получается все наоборот. Человек прошел реабилитационное лечение, на ход ноги ему сделали ботулинотерапию, какая в этом логика, вот. но формально если отойти от идеи того, как все устроено, и подойти к вопросу того, когда использовать ботулинотерапию, то я бы выделил, наверное, несколько следующих моментов, когда это нужно делать. Когда выраженный болевой синдром, который развивается из-за спастичности, когда из-за спастики конечность обездвиживается настолько, что это начинает доставлять серьезные проблемы, например, в кисти, то есть кисть закрывается настолько, что раскрыть ее не удается, и тогда ногти вырастают в ладонь. Это может быть проблемой, да, то есть эта вся история может начать гнить, могут быть э, пролежни внутри ладони. и, лиза, и тогда нам нужна ботулинотерапия для того, чтобы кисть раскрывалась. Понятно, да, идея? И третий, наверное, момент, я бы его назвал такой гигиенический, то есть для того, чтобы иметь возможность отвести конечность в сторону, то, ну, если она вот настолько закрылась и настолько в тонусе, что даже под рукой не помыть, то эти зоны тоже нам надо как-то сделать доступными для того, чтобы человек осуществлял гигиену и профилактику вот этой вот мацерации кожи от длительного ну, близкого нахождения да, поверхностей кожных. Вот такие вот, наверное, три основных аспекта я бы задавал вопрос, ну как бы задавался бы о целесообразности батулинотерапии. Ну и естественно надо всем этим великий смысл это если функция есть, но ее нет из-за спастики. Приведу пример: сжатие есть, разжатие есть, но мышцы, которые отвечают за сжатие, находятся в тонусе в таком, что сила разжатия слабее, чем сила спастики, понятно, да, тогда мы часть мышц, которые отвечают за сжатие, парализуем и как бы мы выровняем мышечную силу и вернем человеку функцию, вот именно функцию. Во всех остальных случаях, ой, у вас спастика, давайте сделаем батулинотерапию. Я, я не очень согласен с таким подходом, не очень его понимаю. Это что касается инъекционных методов. Что касается фармакологических методов, то наиболее часто используются препараты миорелаксанты. То есть это препараты, которые выпивается таблетка и э, расслабляются э, мышцы в организме. К сожалению, они не, работают, все подряд. Да, они не работают избирательностью. То есть они не могут зайти и конкретно расслабить большой палец, например. Да? Они зайдут и расслабят все. И я бы, как доктор, очень сильно бы размышлял о том, что мы должны. Воспользоваться такой э, идеей, такой э, фармакологической поддержкой пациента Очень большой вопрос Потому что эти препараты имеют ряд своих побочных действий Если э, спастичность бывает такая, что, скажем так, она работает только в одну сторону И тогда эта история превращается в дистонию То есть это уже такая терминальная стадия тонуса, как я ее себе представляю и тут уже другие фармакологические агенты используются, противодистоническая терапия, так называемая. Это вы уже вообще редко увидите в выписках, потому что, ну, как бы, работая по стандарту, врач-невролог не особо часто пользуется препаратами. Я их не буду называть, чтобы никто из ваших подписчиков случайно не додумался пойти купить и начать пить. Вот. Но факт заключается в том, что у пациентов с достаточно тяжелым, повреждения центральной нервной системы, которые не сидят, которые находятся только в кровати малого сознания, мы можем работать с дистонией, давая определенные фармакологические препараты и тем самым создавая опцию для реабилитационной команды работать с суставом, хотя бы осуществлять суставную гимнастику, потому что ну, иногда ты не можешь тут только мышцы рвать, настолько сильный тонус в руке или в ноге. Но это опять-таки сопряжено с повреждением центральной нервной системы. Вылечить это нельзя, потому что мы не можем вылечить мертвую ткань в голове. Она погибла. Да? И это продуцирует вот такие неправильные импульсы в мышце, и от этого мышцы в тонусе. Если бы стояла задача как-то это все исправить, то нам надо было бы зайти, залить на место мертвых клеток какие-то живые клетки, мозг должен был бы каким-то образом их распознать, наделить их той функцией, что была у предыдущих клеток, и тогда теоретически, я могу помыслить, но медицина еще даже близко к этому не подошла. Поэтому мы работаем скорее с адаптацией пациентов к их спастичности, ну, то есть, если мы... Тема сегодняшняя спастика, то вот я бы говорил о том, что, послушайте, вам надо подумать о том, чтобы рассмотреть идею того, что мы не можем справиться со спастикой. Что вы тогда будете делать? Тогда вы задумаетесь, что, ну, тогда мне, наверное, надо эту историю как-то принять и как-то научиться с ней жить, да, и тут очень хорошо помогают психотерапевтические методы лечения, это либо фармакологические либо это психотерапия в чистом виде, для того, чтобы то, что было проблемой, перестало быть такой яркой проблемой, с которой ну, вот просто никак невозможно сжиться. Можно сжиться, сжиться можно совсем. Человек достаточно неплохо адаптируется к меняющимся условиям, как среды, так и меняющимся здоровью. А, говорить о том, а, теперь индустрия предлагает всевозможные примочки, акупунктуру, Массажные техники, специализированные ЛФК по какой-то авторской методике. Для того, чтобы справиться со спастикой, я был бы очень осторожен, потому что это все высасывает деньги из пациента. И если пациент забывает, что проблема находится в голове и в мертвых клетках да, из-за инсульта, которые погибли, вот проблема вот там вот, то он может идти за специалистом в надежде получить желаемое, остаться без денег и без результата. И без результата. Но он может успокаивать пациенты, как говорят, ну я же пробовал, ну пробовал, да, как бы не... и и и доктор или команда реабилитационная, они что же пробовали? Сложно их за это как-то упрекнуть. Но при этом в развитых странах э, они сразу как-то говорят про это, они сразу говорят про то, что необходимо адаптироваться к дефициту, и сразу говорят о том, что, ну как бы Инсульт случился, инсульт же не болезнь, инсульт следствие проблем с центральной нервной системой, где, где вы были раньше, да? почему не было диспансерного наблюдения, не знаю, обследования, почему вы не занимались вопросом, а теперь нам надо сразу все как-то решить, поэтому… Они говорят о том, что мы будем адаптировать, выводить вас на уровень социального взаимодействия, вы должны вернуться к работе, вы должны вернуться. Но это же тоже адаптация и вхождение в жизнь тоже даст пользу для борьбы со спастикой, то есть движение улучшится. Тут хитрый, будет работать? хитрый момент, значит, со спастикой это, наверное, ничего не, не, не изменит в лучшую сторону и в худшую тоже. Почему? Потому что, как бы, спастика возникает из-за гибели клеток. Mm -hmm. Это же не вернет новые клетки, да? они, они же не вырастут там где-нибудь. То они есть идут. нельзя сделать так, чтобы мозг взял какой-нибудь другой участок мозга и начал и этот мозг, участок мозга начал отвечать за это движение. Мы не знаем, так, как говорится. это сделать. Значит. То, что вы затронули, это называется нейропластичность. Да, да. Значит, я обычно пациентам говорю, я рекомендую вам ее понимать следующим образом. Вот у вас инсульт произошел, если не ошибаюсь, в 2014 году. Так. Значит, дайте мне сейчас ваш мозг, я с этого дивана не встану. А вы встанете. Вы научились, используя свое тело и имея дефект центральной нервной системы выполнять эту функцию, а я еще не научился. Вы научились, и это значит, что вы проявили нейропластичность. То есть нейропластичность это способность мозга учиться. Ну а же тогда я использовал какой-то другой участок, тот же мертвый? Вы научились использовать то, что осталось. Mm -hmm. Вы как бы ваш мозг принял условия игры, сознание при этом человека и пациента, на это требуется время, чтобы именно сознание приняло такие правила игры и перестало э, говорить о том, что если не будет по-моему, ну, например, полного восстановления, то тогда я ни на что не согласен. Да. Вы... Люб так, люб так. да. Э, э, на что мы обычно говорим, что вы должны понимать, что, ну, например, если инсульт забрал у вас стопу да, или руку, например, mm. и человек говорит, что я не вернусь на работу, мы бы сказали, мы, мы обычно говорим, что ты должен ну, подумать о том, что ты говоришь, потому что ты наделяешь руку слишком, слишком большой важностью для того, чтобы снова стать счастливым. Потому что смысл реабилитации в том, чтобы ты снова получал удовольствие от жизни, вернулся к социальному окружению, делал какие-то вещи, которые тебе нравятся. Руку можно было и в аварии потерять. Что теперь? Просто... Да, то есть это слишком ненадежная э, конструкция. Вот. То, что делает тебя человеком, это тебе делает человеком интеллект. И вот если ты его не лишился, это уже большая победа, ну, большое везение. Хоть, хотя мозг научается и с поврежденным интеллектом достаточно неплохо адаптироваться э, к среде. И это нейропластичность. То есть какое-то время спустя, если бы у меня был ваш мозг, я бы научился вставать с этого дивана, не самого удобного, кстати, для пациентов, перенесших инсульт. Да. Вот. Но я бы проявил нейропластичность, но я бы не включил новые мышцы через другие какие-то регионы мозга. И я бы точно не вернул контроль за мышцами в участках, которые погибли. Как это возможно? Они мертвы. Ну, тогда я не очень понимаю. Вот мертвы, но ноги у меня работают.